Ты постоянно где-то в зоне пристального моего внимания. На предмет твоего присутствия мир вокруг все время мониторю. Не важны между мной и тобой ни часы, ни расстояния. Ты или лишь ты для каждого моего счастья повод. Только ты причина моего горя. Мир пульсирует в ритме твоего моего сердца и наполнен воздух теплой кожи твоей ароматом. Мне от тебя никогда не уйти, никуда не деться. Мне от тебя никуда никогда, ничего от тебя не надо. Иногда между двоими что-то незримое вырастает, но живое. И убить его – это что-то страшное, глупое и немыслимое. А мы с тобой убиваем его без причины и хороним под таки несказанным словом добрым и ненаписанным. А оно — это что-то, под ноги глянь, вновь оживает. Пробивается, как сквозь асфальт по весне, крошечное растение. Не убивай его, это любовь, за убийство ее не сажают. Но срока в давности нет, если что, по таким преступлениям.